И всем привет, дорогие друзья! С вами мистер Мучики, и сегодня у нас снова летсплей э, на сервере MC Burax на сервере покемонов. Э, Прямо сейчас я нахожусь в шахте, я уже накопал много ресурсов. Э, также я прокачал свой бульба у меня он 14 уровня, также у меня есть вот это лаки э, это счастливое яйцо, оно помогает, э, точнее оно дает больше уровня с покемонов, также установил себе э, текстуры. Э, ну в принципе и все также хочу сообщить то что в техноска я сейчас не, не могу вложить видео потому что оно ну, у меня во-первых удалилось у меня там было очень много всего и приходится мне теперь либо восстанавливать либо просто новых записывать ну скорее всего просто новых запишу там все объясню и так далее я уже отошел довольно-таки далеко от спавна построил небольшой дом действительно небольшой потому что здесь приват Uh, не позволяет uh, себе достаточно большую территорию построить. Точнее, заприватить. Uh, я с кит-старта. Uh, у меня две железные кирочки. Я сейчас просто хочу добыть ресурсов uh, и быть довольна. Потом uh, посадить априкорны и делать в итоге покеболы. Так, uh, шахта довольно-таки очень большая. Так, uh, ну, главное мне вообще выкопать железо, алюминия и угля. Ну, конечно, угля я накопал побольше, и буду его вообще всегда добывать, не буду его пропускать, потому что уголь довольно таки вещь нужная и довольно таки э, нужная вещь, да. я не хотел как бы сейчас э, сразу записывать, как я долго бегал в поиске нормальной территории, еще записывать то, как я очень долго пытался территорию э, заприватить, потому что э, данный вид привата э, для меня очень неудобен, и к тому же а, тут такой приват, что топориком нужно отмечать правой кнопкой мыши и без команд. А, так, у меня уже одна кирка сломалась, ну и ладно. У меня есть вторая, а тому же если что, могу новую сделать. А, тут нужно а, на одной точке а, правой кнопкой мыши нажимать и на другой тоже. Но у меня почему-то первая точка и обозначалась... А, ну вот, обозначилась... Первый. Потом я иду на вторую точку, у меня обозначается она первая. Так, в общем-то, у меня очень на протяжительном времени это было. Плюс э, нога, территория была прям очень маленькой и довольно-таки непросторной, что ли. Так, тут у нас одно озеро. Ой, какое озеро? Тут у нас лава. Так, где больше у меня? Так, у меня 12 уровень, так. Ещё я уже всю еду съел, я два раза кит-старт ну я могу еще раз вести кит-старт? Нет, не могу кит-старт, ой! Музыка как-то очень сильно заиграла, ой, что это? А, это мой приват, он внизу, нав... это он внизу, наверное, обозначился, я же прямо сейчас под домом, вот мой дом там сверху. Так, у меня 26 ä, боксита, это же тот же самый алюминий, и почти стак железа, это очень хорошо, и у меня почти два стака угля. Ну, сейчас я еще вот этот уголь добуду. А, также, а, что бы хотел сказать, заходите на этот сервер, а, называется MC Баракс или борокс, точно не знаю, я по-разному всегда называю в общем сервер очень хороший, я так здесь играю на сервере crazy очень мне нравится на этом сервере crazy я там довольно таки продвинутый, ну и так далее так, уголь, чтобы мне тут особо не мешался, я его выложу так, еще уголь, не знаю, добывать его тоже или нет, ну ладно добуду, раз уже говорю, что пропускать не буду Надеюсь, что у меня... Точнее, что меня сейчас очень хорошо слышно. Ну по крайней мере, достаточно громко, потому что э, я прошлый микрофон э, свой, ну, не выбросил. Я его, в общем-то, отложил. Точнее, обратно его выложил. И себе купил просто новый микрофон. Ой-ой-ой, меня подлагнуло, и у меня гравий упал. Так. Сейчас у меня скоро эта кирочка сломается. Да блин. Так, небольшие подлагивания. Э, так, всё, полулава не светила. Так, -с, аккуратненько проходим. А, и тут у нас тупит. Может, где-нибудь руда есть? Нет? Не знаю, назад, в принципе, можно опять пойти, поисследовать. Хотя, ладно, я лучше пойду домой. А, вот такой-то у меня маленький довольно-таки дом. Не хочу себе большой сам строить. Но я лучше его буду либо вверх строить, либо еще и вниз так, вот так, вот столько у меня априкорнов, говорю сразу, эти априкорны я поймал на спавне, после я писал эм, спавн команду, и у меня, меня телепортирует на спавн, и я подобрал очень много всяких вещей, даже вам сейчас покажу, потому что у меня они все лежат, эм, ну, по крайней мере, все, что я смог впихнуть, у меня лежат в этом сундуке Так, эм, вот у меня все эти вещи, не, половину я из этих не знаю, мне даже... Есть мастер бол, есть какой-то смок -бол, есть вот эти диски, которые улучшают эм, приемы, Есть фарстон, есть даже жемчуг эндера, есть какой-то... Эм, я вообще не знаю зафига этот агризок от яблока. О, у кого-то Молтрес есть. Это Монтрес? Да, это Монтрас, легендарный покемон. О, это из Иви, я знаю. Так, ладно. Так, -с -с, сейчас я положу железо на переплавку так, сейчас сделаю даже еще вторую печку так, печку я ее поставлю вот сюда и пусть у меня здесь плавится алюминий, или без разницы, в принципе, сейчас мне надо дождаться трех железа сейчас я пойду накопаю, ну точнее нарублю дерево вот здесь у меня рядом лес это хорошо, по-моему, у меня даже вон там есть сосед, там есть дом. Не знаю, есть там кто-нибудь, может, этот человек, который там играл, уже давно вышел. Так, сейчас срубим дерево. Так, -с. получили. Одно мне пока что хватит. Точнее, одного. Ух ты, этот Фиро. О, и по-моему. Так, -с. я выбрал именно Сиро Покемонов, потому что я очень люблю этот... Мод с покемонами я просто обожаю, он мне очень нравится. К тому же это новая здесь версия, и даже вон покебол вот так вот выскакивает. У меня пока что бак у меня не отображается мой покемон. Ну вот. И здесь добавлено еще больше покемонов. Добавлено, по-моему, даже еще больше анимаций к тем покемонам, которые раньше были. А вот мне еще нравится то, что в начальной версии э -э покемонов э можно было выбрать себе. По-моему, трех или четырех э, покемонов. И одним из этих покемонов, по-моему, являлся Иви. Э, да, там был Иви, по-моему, Бульбазавр э, Ча э, Чармандер. По-моему, еще кто-то был, но кто именно, я уже не помню, потому что этот э, мод, он довольно-таки. Точнее, версия этого мода очень давняя. Так, ладно, сейчас будем добывать дерево, чтобы я наконец-то достроил крышу, к тому же, чтобы у меня наконец-то. Были доски, что были палки там, для угля и так далее. Можно... Хотя, да, я раньше э, делал древесный уголь, если, например, в китстарте не давали его. Так что, а я уже не помню, через какое время я могу китстарт Я могу... О, через пять дней только? Да ладно, я же вчера смотрел, э, можно было мне через несколько часов. Ну ладно, буду знать, по крайней мере... Потому что там кетстарт довольно-таки хороший, там железные инструменты, дерево, стекло, э, три зелья вот этого ли, мгновенного лечения и э, зачарованное золотое яблочко. Это довольно-таки хороший кетстарт, прям как на каких-нибудь каких э, серверах 1.5.2, где там сразу вам... Ой, блин. Так, я извиняюсь, у меня это окно э, бандикама вдруг решило слететь, точнее поменяться в другую сторону. Почему? Странно, сто лет такого не было. Так, ну ладно, это, конечно же. Так, не в смысле. Так, вот прикончик еще тут растет. Так, сейчас, ну-ка, на миникарте есть что-нибудь такое. Также я специально поселился э, рядом с таким э, озером. Э, почему? Я сейчас объясню. Потому что я э, в таком озере смогу встретить э, доротини. Это. В итоге, этого покемона, э, если эволюционировать на 55 уровне, то он будет Драгонайтом. Или Драгонайтом точного произношения, я не знаю, но, в общем-то, это особо и не важно. Так, сейчас возьму... Э, в общем, я, наверное, сейчас сделаю еще себе печку, потому что мне надо эту рыбу пожарить, чтобы у меня в итоге была хоть какая-то еще еда. Так, сразу стаком запихну, потому что, ну, если что, опять уберу. Так, вот столько у меня здесь априкорнов. Так, пока что все это выложу. Так, все вот это выложу. Возьму дуба. Так, возьму 26, переделаю. И сейчас я дострою крышу, сделаю немного факелов и в итоге освещу свой дом. Также я хотел эм, сделать. Сейчас скажу, как. Я хотел еще прокопать вниз на два блока. То есть, вот этого блока не было. И вот этот блок я бы прокопал еще и это был бы уже пол. В итоге у меня было бы побольше места, по крайней мере в глубину. И я, наверное, потом как-нибудь так сделаю. Потому что обычно, если я, например, выживаю на 1-2 серверах, эм, и там, например, Кит стар где, ну, там не алмаз, где там, например, стак дерева, дуба, то я делаю именно так. И довольно-таки в итоге неплохо получается. Так, стоп, у меня что, больше рыбы не осталось? У меня же было, у меня же до этого была рыба. Так, ну ладно. Um, она в шахту, я потом еще вернусь. Пока что хочу. Кстати, а почему бы не сделать пол из березы? Так, сейчас возьму еще вот эти две палочки. Возьму один алюминий. Из алюминия сделаю. Так. Да, блок запривачен. Понятно. Так, сделаю алюминиевую лопату. Она, по сути, как железная. Хотя нет, так и есть, она как железная. И, в принципе, даже броня из алюминия, она точно такая же. Так что, если у меня будет каким то проблемы с железом, там, например, сделать железную кирку мне не хватит, но я все железо потрачу, то я, в принципе, могу сделать из алюминия. Так, у меня почему-то подлагивает, но это не у меня, это на самом-то деле из-за сервера, потому что... Хотя на сервер играть не так много, но здесь, я на спам, не помню, ходили два алмазника, и они, в общем-то, сейчас объясню... Вот, вот, представьте, что Даша там, например, спава, ну и так далее. Вот здесь уже нету привата. Но они, в общем-то, ломали все, что за приватом. Ну и, в общем-то, делали углубление, что на самом-то деле мешало игрокам. И мне в том числе. Не люблю, на самом деле, таких игроков. Да. Плохие такие, на самом-то деле, игроки. Их можно, не знаю, в тюрьму посадить, не знаю. Но, в общем-то, что-то им нехорошее сделать, потому что они на самом деле тем самым мешают э, геймплею игрокам. Так, сейчас я, наверное, сделаю пол, вот, точнее, не наверное, сделаю пол из березовых досок, потом э, так, не знаю, вот э, здесь тоже из чем будет. Можно, кстати, из булыжника сделать. Да, в принципе, почему бы и нет. Надеюсь, что мне сейчас досок хватит. И так, я yes, схватила. Сейчас, где мой булыжник? Так. 50. О, кстати, вот надо рыбу покушать. А то голод у меня. Так, все покушали. Фу, вот тут я, наверное, так заставлю. Да, неплохо. Очень много места это не прибавил, но все же прибавило это место. Но это довольно-таки хорошо, потому что мне надо довольно-таки обширно. Больше места, точнее. Сейчас заговариваюсь немножко. Также, э скоро уже конец лета, довольно-таки грустно. На самом деле, почему-то лето проходит очень быстро, даже слишком быстро. Я бы сказала, в прошлом году для меня лето и то было намного медленнее. Хотя, да, намного медленнее было. И это было, на самом деле, хорошо. Также, э у меня сейчас, на самом деле, под конец лета вдруг стало жарко, хотя было холодно, э почему-то стала вдруг сейчас э температура набираться так сказать так сейчас я сделаю ступеньки блин нет нет нет нет подбирайся так поставлю так и вот так. довольно таки неплохо и сейчас я еще и сделаю железную дверь сейчас возьму лучше 4 доски доски без разницы сейчас буду вот так все это делать и вот так вот все отлично ну, дом пока что такой маленький, потом я буду, наверное, строить его вверх, и где-нибудь потом сделаю ферму априкорнов. Хотя можно, я, наверное, потом просто заправочу себе отдельную территорию, где они у меня будут, в принципе, и расти. Так, кстати, сейчас возьму 8 железа и сделаю наковальню, на которой в итоге, точнее, в будущем, можно будет делать специальные диски, с помощью которых можно будет делать пекеболу. Так, ладно, э, посмотрю-ка на спавне. Так, жалко, что сейчас на спавне нету э, стола джерования. Я бы себе сейчас чего-нибудь зачарил бы. Так, все. Сейчас иду домой. Я покемон сейчас лечил. Так. Э, фун -фун -фун. Так. Я сейчас хочу тут походить, поискать каких-нибудь покемонов. И... Э, прокачать своего бульбозавра на два уровня чтобы он наконец-то у меня во-первых отображался ну чтобы, конечно же был уровень логично так давайте сейчас э, так, бульбозавра я э, наверное, вот эту такую вайну вип не буду вообще заменять потому что она очень хорошая она ну, пока мере на начальном уровне она мне очень сильно помогает прокачивать так вот на того нападу может он так вот он 12 это очень хорошо Л а, вот эта лакека, она мне помогает, э тоже очень хорошо. Она мне дает больше левела. Такс. О, аж с одного раза убили Такс. Э я даже не знаю. И. Чтобы. Take, take down, да, я, наверное, не хочу себе такую атаку. Она мне не очень нравится. Она не очень-то и хорошая вообще. Такс. О, аж вообще с ваншота. Точнее, ваншотит его. Так, сейчас мы походим, походим, где у нас тут? Хм. Было бы сейчас, кстати, еще хорошо, если бы у меня тут был Иви. хотя у меня нет еще очень, точнее у меня нет еще покеболов достаточного количества. Так, он и на того на подумать, Джекарп. я думаю, он большого левела нет, восьмого. Я думаю, да, с одного раза убьем. Пока что вообще лучше начальных левелов качать на Маджикарпов, потому что они довольно-таки Безобидные, хотя вот на 16 Уровне, по-моему, они уже наносят урон Там, а 14 уровня Они, по-моему, уже наносят урон Так, сколько у меня там Блин, я же не вижу эм, Сколько у меня осталось Ну-ка, ты все равно не показываешься Мой бедный был Ну ладно, хотя ни одного у меня, по-моему, такое было Тут, по-моему, человек в чате Уже писал, помогите Почему у меня не отображается мой Покемон, ну, это на самом деле такой баг Просто надо его прокачать. Да, есть, все, у меня... О, даже появился он сразу же у меня. Ну, я знаю, он революционирует в Айвизавру. Кстати, почему я выбрал Бульбазавра, А потому что он мой самый любимый. Хотя у меня еще самый любимый, точнее, не... Ну, тоже нормальный мой любимый покемон. Это Чармандер. Но я лучше, такой думаю, лучше выбрал Бульбазавра, Он хороший, даже есть атака, с помощью которой можно себя в итоге... Точнее, не в итоге, а можно даже себя лечить. Ну-ка, ты у меня отображаешься. Нет. Серьезно? Да почему? Странно, я думал, он появится, но должен, по сути. Ну а давайте тогда его дальше будем прокачивать. Так, вон там тоже какие-то покемоны есть. О боже, покемон застрял в текстурках. Кто это? О, о, о, о пока он тут... Так, пока у него тут он ему наносился. А, у меня уже закончился вайн вип понятненько этот покемон струсил и при этом еще и полекал себя ты говнюк какой а, может вот это так хоть как-то мало сносит вот это может сносить хватит убегать блин так с... а... так так так о что это за покемон а... спина спина рок спина пак какой-то боже пивоев такого вижу вообще покемона Ладно, давайте сейчас, ну-ка, Слип Паудер. Давай, еще раз использую. И теперь исп... Ну, хотя можно было и просто так его ударить. Мы бы его сваншотили. Э, что? Почему он так мало снес? Эй. Хотел, ладно, давайте убежим. Фух, а... Сейчас лучше... Да, да ты охренел. Нас Паудер. Мне надо нас помнить. Сейчас я лекаю своего Покемона но потом точнее не потом я наверное сейчас снова пойду в шахту хочу сейчас в шахте еще больше ресурсов накопать так там у меня весь или все приготовился так рыбка пусть готовится отсюда в принципе можно весь уголь забрать сейчас я наверное переделаю все вот эти дубовые доски в палки 16 палочек и потрачу все так, ну в принципе все мне угля особо не жалко так, сейчас, наверное, сделаю я э, себе еще кирочек железных. Так, э, сделаю я лучше две. Больше не надо. Так, давайте. Раз, кирочка, два, кирочка, обновка. Так, э, это все выложить. Так, даже немножко с собой досочек возьму на всякий случай. В принципе, все. Сейчас еще только вот эту рыбки возьму. Сейчас еще одна дожарится. И все. Так, все остальное я выложу. В принципе, так, так, так. подлогнула немного. Очень залагала. А... Ну, что за фигня? Ой, скайп. А, что? А, окей. Ну, ладно, чтобы это не было... Равно. Так, это покемона нет, не показалось. Сейчас, покемон. Так, вот такая шахта. Я сначала думал, такая маленькая. Потом иду иду такой, и там во пока все углубляется. там иду сюда и тут. Прям такие хромы, так сказать. Так. Вы поставили, поставили за пределом своего привата. Да, пусть ломает этот факел на здоровье. Кто бы не ломал, кто бы это ни был, точнее. Так, уголь я всем равно буду добывать. В итоге у меня все равно. Кстати, а может тут какие-нибудь еще крафты добавлены из угля? Ну нет, только можно делать угольный блок, потому что здесь на 1.7.10 сервер, здесь можно делать угольный блок. Логично. Так. Наверное, потом я свои стекла, точнее, стеклянные панели заменю на какие-нибудь еще, Точнее, на цвет другой поменяю, потому что... Скорее всего, их просто заменю на красные. Потому что у меня красный любимый цвет. Хотя у меня несколько любимых цветов. Это красный, э, синий, белый и черный. Но больше всех у меня, конечно, любимый это красный. Почему? Да, потому что. Логично, логично. Так, э, Также, если кто-то играет на серый MC Brocks. Баракс, извиняюсь, а, то сходите а, на серый покемон, по-моему, кстати, до сих пор в бета-тесте, хотя, по-моему, нет. Ну, в общем-то, не важно. Просто заходите, играйте. Хотя можете даже потом на мои координаты прийти и, не знаю, рядом со мной построиться, или что-нибудь еще написать, мне, например, писать рядом табличку и что-нибудь написать. Так, также а, я часто играю, от, а, правда говорю, часто играю. На сервере Crazy. Это сервер восьмой. Здесь 8 серверов. О, боже! Круто! Вот это мне повезло! Какая тут шахта огроменная просто? Такс. Вот, отлично. Кстати, вот если бы это был не э, сервер без пакетов. точнее, сервер.. Э, э, нет-нет-нет-нет, сейчас формулирую Нормально, если бы тут спавнились мобы Я думаю, здесь а, было бы просто Их очень много, даже слишком много Потому что Так, я даже здесь вижу а, Заброшенную шахту, которая там Самая выкопанная уже Кстати, можно даже в неё сходить, но я бы сейчас а, обрадовался если бы здесь Были бы где-нибудь алмазы Потому что я хочу сделать свою уже хилку И не ходить на спавн Такс кстати, аккуратненько так будем идти, идти, идти, идти, идти. Также я а, в этот же день, вот, наверное, вот сниму вот эту серию до конца, я выложу а, видео, а, как сделать, а, точнее, а, да, в принципе, как сделать так, чтобы видео на YouTube выкладывалось быстрее. А, там, на самом деле, через одну программку, она а, без вирусов, а, без таких всяких, а, ну, да, в принципе, без вирусов и так далее. Там все очень просто и легко. Такс. А, то есть это уже... Ой-ой-ой. Что-то у меня с мышкой. Э! Так, у меня почему-то заело. Ах. Такс, такс, такс. Протереть надо. Такс, окей. Тут у нас а, уже конец шахты. Точнее, это уже у нас ущелье. Кстати, на какой высоте? Я на 13 высоте. Офигеть. Неплохо. Такс. Так, так, так. Сейчас хочу в ту шахту сходить Потому что там можно сундучок Встретить с ресурсами И там даже в этом сундучке Я точно знаю, что можно с некоторым шансом Даже так Что за хрень у меня с мышкой Недавно же новый купил Так, ладно, поднимаемся Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся Так, ставим факел хм, Ты будем уголь Уголь это вещь Как я вначале говорил, нужная на самом деле я вообще недалеко дома даже слишком недалеко как-то странно это прозвучало в общем то и у меня есть такое ущелье там еще и шахта в общем то не зря я далеко спавну я уже хотел чисто рядом со спавном но потом я подумал там же все выкопано там внизу уже много всего выкопанного вот, точнее да ну и, надеюсь у меня поняли я думаю, будет 30 минутно хотя я бы хотел сделать больше Так, так, так. Что-то вдруг решил замолчать немножко, ну ладно. Ладно, уголь я потом добуду. Так, я уже думаю, сейчас на меня грабит, пойдет. Даже, даже испугался, я отошел. Так, вот так. Вс ⁇ Да, отлично, тут вода. Понятно. Так, там у нас боксит и железо. Я, наверное, потом здесь постараюсь все выкопать. Ну, или, по крайней мере, большую часть. Ресурсов, что здесь есть. Так, сейчас я по воде эту спущусь вниз. Ну, не наверх же. Такс. Так. так. О, кто это? О, боже! Это покемон, что ли, или это? О, привет, ты какого уровня? Эй, ты! Ладно, брошу вызов. О, он 14 уровня, неплохо. Сейчас его, наверное, соншо, чё? Нет, по Сейчас я... Слип um, повдер. Um, uh, порошок. Эй! Нет. Хватит не бить. Я тебе должен убить. Лекси, давай. Помогай. Ого! Нифига себе! Так, это две хорошие атаки. Вот не зря я Лексик поставил, потому что у меня до этого его не было. Так, с Редстоун. редстоун здесь тоже вещь нужная. Так, кстати, а для чего тут... О, что? Э, э, да ладно. Офигеть. У меня... Откуда у меня это? Ну ладно. из Росон здесь можно сделать фосил клинер, э, клонер. Ну, в общем, много, довольно-таки, всего можно сделать. А Это что такое? Обси... О, боже. У меня даже нет еще алмазов для обсидиана. Что, то точнее, добыть обсидиан. Так, тут у нас озеро лавы. Я на 12 высоте. Надеюсь, что здесь встречу алмазы. Потому что они мне нужны для хилки, ну, и, в принципе, если мне повезет, я добуду аж 6 алмазиков, то я, наверное, сделаю еще себе молоточек специальный и, ну, конечно же, алмазный. Хотя, точно, у меня же нету... Как-то у меня нету этого тростника и нету у меня кожи. Так-то я уже хотел сделать себе стол зачарования. Ух ты, тут у нас огромное озеро лавы. О-о-о-о-о, вот это очень хорошая вещь. Очень хорошая вещь, это, по-моему, fire shard, fire, огненный shard, ну-ка, ей, ну, fire stone shard, в принципе, там особого, особой разницы и нету, так все, у меня уже кирка сломалась, сейчас делаю, точнее, возьму еще одну, так, добываем redstone, к тому же, можно даже будет, какие я, потом, схемы сделать небольшие, например, какой-нибудь люк такой потайной, ну, или просто, чтобы открывался. Не знаю. В принципе, идей мало, потому что у меня дом маленький. так я сейчас иду в ту сторону, чтобы найти алмазы. Потому что алмазы вещь тоже нужная. Так, иду на шифте, чтобы из-за что не упасть. Не упасть. Запинать, блин, конечно, не люблю запинаться. Так. Блин, тут я... Нет, вижу золото, вижу Redstone. Ничего себе! Вау! Первый раз вижу столько фару шардов в одном месте. Офигеть, впервые. Так, золото добыть. добыть давай. Что за фигня? Так, для чего тут золото нужно? Можно сделать item finder. Без понятия для чего он нужен. Потом, может, как-нибудь сделаю. Так, фару шард еще. И еще. Сверху у меня лава, что ли? Походу, сверху у меня лава. Такс, еще один. Так. Так же. Так же, так же, так же. <с> ну ладно. Ничего, просто так сказал. Такс. Чек. И добываем. Так, сколько у меня его? Пять уже. Так. Еще надо добыть железо. Специально добываю так, чтобы если вдруг лава если потечет, лава, чтобы быстренько так выйти. <дых> блин, где же алмазы? Так, еще один. Firestone Sharp. Так. Шесть у меня их. Еще три, и будет Firestone. Так, ähm, Firestone нужен для того, чтобы эволюция. Да, точнее, это камень эволюции. Для огненных покемонов. Ну, логично, потому что это огненный. Так. Нет. Есть еще родстоун? Нет. А, нет, есть. Блин, ни одного алмаза не нашел. Я здесь столько всего прошел. Так, тут нету лавы нигде. Так, а по-моему здесь, кстати, я не знаю, разрешены конфетки или нет. Надо бы потом, э, даже сейчас прошел. Э, здесь, здесь разрешены конфетки. Просто э, мне интересно, потому что если они разрешены, тогда я Добуду себе много золота, яблочек. И, в принципе, буду потом делать конфеток себе много и повышать себе уровень покемонов. Ой. Господи, я ж испугался. Такс. Отбываем Redstone. Будем все отбывать. Все, что встретим. Такс. Легендарную в смысле. И, ну, конечно, вот ответить, не, разрешены конфетки или нет. Никак. Написать просто да, нет. кто даст Супербол? Мог бы просто написать Супербол. Зачем по-русски писал Супер и Ну ладно, без разницы. Не буду подираться. Так. Ну-ка, там есть еще дальше проход, потому что по-моему нету, да? о о о о, -о. Так, вот еще один камень с чешуйницами. Не любил этих чешуйниц. Всегда не любил. Так, сейчас вот это все мы раскопаем, чтобы если там были чешуницы, чтобы они упали в лаву. Так, прокопаем дальше. По-моему, там дальше еще проход есть. Может, давай, пожалуйста. Нет. Ах, ладно. Уходим в другую сторону, точнее. Уходим, да? Так, уголь потом добуду. Как я и говорил. Так, сейчас я немножко что-то вдруг начинаю э, молчать. Так. Также я хотел сказать, что сейчас видео у меня будет выкладываться не очень-то часто. Хотя, возможно, мистер джос будет еще выкладывать видео. Хотя почему-то вот он недавно приехал. И, в принципе, не записывает ничего. Хотя, возможно, на своем втором канале записывает. На него, кстати, на его канал я ставлю ссылочку. Там вы найдете у него отличный майнкрафт сериал. Мне очень нравится. Я на него, точнее, я смотрел этот сериал. Мне довольно сильно понравилось. Он даже до сих пор со мной, мы с ним переписывались, и мы с ним такие думаем. А, а, блин, как там, я уже забыл. эта переписка была неделю назад. Ровно. Так, паутина, паутина. Кстати, а можно о чем-то еще? Может, здесь какой-то покемон. А, для Олдрот. Ну, я знаю, для чего она нужна. Чтобы ловить эм, водных покемонов. Так, я вижу там спарнер паучков. Этих пещерных... Блин, не люблю этих пещерных пауков. Блин, мне еще, и... Да нет, хрен добраться можно. Так, так, так. Давай. Лес. Yes. Опыт. Так, надо сейчас... Я слышу этих пауков. Я их слышу. А, тут что, еще и два спавнера? Что, серьезно, что ли? Ну-ка, сейчас проберемся. По-моему, тут все-таки два спавнера. О, смотрите, там еще мои факела. А нет, тут, походу, не два спавнера. Ну и хорошо. Хотя, все-таки, где-то этих э, пауков я слышал. А, боксит. Э, э, так, почему они подбрашивает? Окей, подлагивание. Кстати, иногда, чтобы, если у вас лагает, ну, немножко так подлагивает, то лучше всего попрыгнуть. И лаги тогда, ну, быстрее пройдут, Не прям так очень-очень быстро, но все таки быстрее пройдут. Это я проверял, и Донска сейчас тоже пользуюсь. Так. Такс. И прокапываем. О, еще боксит. А можно, кстати, сейчас даже сделать первый покебол. И можно даже поймать, какого первого покемона, и, в принципе, на этом закончить. Такс. А, да, э, э, так и не сказал. Точнее, не договорил. Э, почему сейчас у меня видео будет выкладываться э, не так э, часто? Ну, во-первых, потому что... Вообще, я сейчас записал несколько роликов, то есть, и этот ролик тоже у меня уже записанный. Э, ну, по-моему, -по -по -по у меня последний он записан. Ну, вот. И, в общем-то, они будут выходить постепенно. Ну, по крайней мере... Э... Видео, как а, сделать, чтобы видео выкалывалось на, точнее быстрее на YouTube, а, оно будет после а, вот этого видео. Такс, ладно, сейчас пока, блин, почему-то оставил стала постоянно говорить такс и так. А, странно очень, наверное, в привычку взросла. Вообще, я сейчас начал, э, у меня сбился режим сна, это, кстати, еще одна причина, почему, точнее, это первая моя причина, почему продаются ролики не так часто, потому что, во-первых, у меня сбит э, режим сна, почему, да потому что я сейчас вдруг начал э, просыпаться э, в разное время, обычно я просыпался твердо в одно время, э, именно твердо, раньше я просыпался в часа, в часов, точнее, в одиннадцать, в 12 и не на одну минуту раньше, не на одну минуту э, больше. Э, чисто ровно в 11 и в 12. Сейчас у меня этот режим сбит, я начинаю просыпаться. Э, у меня даже было, что я проснулся аж в два часа э, дня. Я когда посмотрел на часы, офигел. Даже э, сразу начал готовиться, потому что, во-первых, я был дома один. Я начал готовиться, потому что... Э, ну, как готовиться? Готовился к... к чему? Поездке в горы потому что мне нужно было поехать за учебниками. Плюс я еще в школе поставил за этими долгими учебниками аж целых два часа. Потому что, во-первых, очередь была о, в раздевалке, то, что у нас раздевалка на первом этаже, и там была очередь большая. И плюс у библиотеки, где брали, точнее принимали, в принципе, учебники, тоже была большая очень очередь. Я просто два часа, а прием был с. Двух до трех. Э, у меня осталось чисто один час. Я думаю, что я простою еще один час. И, в принципе, не получу никаких учебников, и мне придется их э, покупать. Что, кстати, было бы очень э, дорого, потому что учебники стоят не очень дешево. И, в принципе, учебников было немало. Ну, в принципе, я перехожу в седьмой класс. Э, я теперь буду... Вообще, у меня такая школа. Я теперь я учусь с шестого класса по субботам. Um, шучу, шучу. На самом деле я не учусь. Uh, я учусь. Я буду седьмого класса учиться, но я надеюсь, что у меня будет физкультура. Потому что я вот что. Вот что из уроков так больше всего люблю физкультуру. Надеюсь, что вы тоже очень любите у себя в школе физкультуру. Ну и, в общем-то, да. Так, сейчас выкладывайсь родстоун. Uh, как uh, сейчас? Я, наверное, сделаю себе сейчас uh, один. Точнее, нет, можно даже побольше сделать. Сделал, наверное, себе сейчас три ультрабола. Они довольно таки. Они одни из самых хороших вместе, конечно же, с мастерболом. Ах, да, точно, конечно, надо их пожарить. Пожарить это. Ну, блин, тут... Вот пока тут получится все. Так. Рекламная пауза. Не забудь подписаться на канал Мистера Джаста, моего очень хорошего друга. Недавно открыл свой канал. И у него есть тут, как я говорю, сериал. Также будет э, проклятый дом, тоже сериал. Конкурс у сейчас проходит, он проходит до 1 сентября, так что подпишись, участвуй у него в конкурсе и, в принципе, удачи, мы продолжаем. Так, вот такая небольшая рекламная пауза была, ну ладно, сейчас у меня тут уже все переплавилось. О, ачивмент, прикольно, что-то такое. Так, и сейчас, в общем-то, мы сделаем свои первые покеболы, это, это черт подерек круто. Также сейчас нужно пожарить э, три булыжника. Три. Не больше, не меньше. Ах да, еще мне нужно сделать специальный, черт по молот. По-моему, он делается вот по такому принципу. Так, сделаю железный. Так, э, раз. Сейчас еще раз, два, три. Ну, Почему два-три? И, в принципе, вот эти все ресурсы, ладно. Ну, теперь самое интересное. Э, так, Тонько. Теперь просто отбиваю. О, вот это звук был. О. О, я не знал, что такие звуки есть. Ух ты, теперь... О, как в обновлении. Теперь он сразу тебе в инвентарь дается, этот диск. Это очень хорошо. Это очень хорошее добавление. Точнее, обновление и... Ну, в общем, вы меня поняли. Ну, а -а -а. а что за это еще левел дают? Ну-ка, я что то даже не заметил. А, нет, просто такой звук, как будто левел дают вам. Может, и дают просто очень мало. И, про... и последний, точнее. И, ес, yes, все. Сейчас будет первый у нас три покебола. Л ловить я, наверное, ну, сейчас не буду их. Ну и ладно. Будем заниматься в следующей серии. Ух ты, э, мы поке... Ух ты. Ах, какой твич, блин. Ух ты, вы посмотрите, как он смотрится у меня в руке. Круто. Ладно, с вами был мистер Меджики, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и всем пока.